Друзья, наверняка у многих из вас есть вопросы про то, как увеличить продажи именно в вашей сфере. Потому что вы видите много разных примеров, но ответов на эти вопросы может не быть. Обязательно приходите во вторник в 16.30 на мой вебинар по увеличению продаж, для того, чтобы задать вопросы именно по вашей нише. И я на все эти вопросы отвечу очень подробно. Регистрируйтесь, ссылка под видео. Катерина, привет! Привет! А правильно ли это, что продажа это не только про отдел продаж, это получается про вообще про систему бизнеса? Это про систему продаж, ну и в том числе взаимодействие с другими, но вот сейчас э, мне удалось за время работы построить свою методологию, она состоит из 850 точек роста в отделе продаж и люди там занимают 5%. процентов. Очень сильно зависит от того, там э, дилерский у вас бизнес, розница у вас, просто классический B2B, интерпрайз, там тендеры, то есть mm -hmm. это все отличается. И мне кажется, что те консультанты, которые говорят, что продажи это все одно и то же, ну, Несут полнейший бред. Тебя представили, и вот «Ойли» это сразу вязал. Я сама «что?» Как Я не слышала? если ты это То есть это, с одной стороны, очень провокационно, ярко. Я понимаю, что это «Ойли», типа, ну, вряд ли. У нас был креативный директор, я ему заплатила за это название. Я говорю, нужно придумать что-то типа как Google. Интернациональное название, которое будет запоминаться, желательно короткое и желательно ну, на латинице, чтобы можно было выходить в разные страны, и желательно, чтобы оно запоминалось очень быстро. Я говорю, вот не хочу вот это там, Волгоград консалтинг, какой-то там консалтинг или Уколово консалтинг. И с этим сложно масштабироваться, потому что, когда ты продвигаешь только свою фамилию, у тебя будут только тебя брать. Если mm -hmm. ты компанию продвигаешь, то будут брать еще у твоих сотрудников ну, консультационные услуги. Ты он говорит, слушай, вот я тут родила одно название, говорит, ой, или у нас так девочка все время в группе говорила. Ну, типа, с сомнением. И я потом это добила. У нас такая история, что мы работаем с клиентами, которые сомневаются в текущих результатах, чтобы добиться больше. У нас очень крутая программа, она лучшая в России по контенту, потому что помимо контента мы даем там 70 шаблонов. Эти шаблоны все помогают адаптировать под бизнес клиента эксперт. То есть он все проверяет. Мы за время программы успеваем, вот представь, что сделать, разработать мотивацию всему продающему персоналу, сделать ТЗ под СРМ, внедрить СРМ, описать процессы продаж, сделать структуру воронок, Переделать орг структуру клиенту, поставить планы продаж, сделать маркетинговые планы, поставить планы маркетологу и еще и понять, правильно ли он считает прибыль. И также сделать навыковую модель по работе с сотрудниками, ее внедрить. Вот это мы успеваем за два месяца. Мы первый в России гарантируем результат роста продаж на 30% по договору. Я, кстати, хотела спросить, почему, вернее откуда взялась вот это вот? Это из, из опыта 30% у тебя выкреслилось? Это пессимистичный прогноз. Просто. Примерно все на 30% увеличиваются внедряя всего 20 процентов. Друзья, мы решили продолжить акцию по практически безвозмездной отдаче 70 шаблонов. Всего лишь нужно стать нашим клиентом на минимальном тарифе, и тогда вы получите скрипты продаж, все тренинги для менеджеров. Вы получите бизнес-процессы продаж, техническое задание под CRM, вы получите все виды отчетов, всю систему мотивации, начиная от менеджера до коммерческого директора и маркетолога. Вы получите орг-структуру маркетинга, вы получите в общем кучу всего, всего, того, что вы пытались разработать в течение пяти-десяти лет, но так и не сделали. Мало того, эксперт с опытом работы в вашей сфере адаптирует все это под ваш бизнес. Оставляйте заявку, ссылка будет под видео. Я долгое время не видела тебя в информационном пространстве, но в какой-то момент вдруг я увидела, ты появилась в Инстаграме, начала там расти, запустила YouTube канал У меня раньше была ледогенерация просто построена через рассылку, через юмейлинг, e через вебинары. В этом году я решила подключить еще два канала продаж — это Инстаграм и На Инстаграм приносит мне 5 миллионов рублей, то есть это нормальные деньги, как я поняла, среди блогеров это очень хороший результат. Угу. Я просто научилась как-то сама продвигаться в Инстаграме, несмотря ни какие-то тренинги, просто сама адаптировалась. И... То есть ты ничему не ты в этом плане не обучалась, ты просто начала. Нет. Я такой человек практик. Я то есть сразу пробую, анализирую и меняю. То есть у меня схема PDC, планирую, делай, проверяй, меняй. У меня есть цель, допустим, 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Угу. Ну, такая цель я себе поставила Ну, вот я к ней иду Сейчас у меня 68 тысяч Хорошо, а ты... Я это сделала с июня В июне у меня еще 6 тысяч было Да-да-да, я вот упомню, что рос очень быстрый Я вижу, что ты используешь много всяких конкурсов, розыгрыш, каких-то вещей То есть ты сама просто начала бомбить, тестировать и смотреть на конверсию? Да Ну, вот сегодня мы запустили конкурс Загадай три своих желания и Мы одно из них исполним на выбор из всех Угу. На Новый год Я исследую тему личного бренда Кроме того, что ты коллаборируешь с теми, кого ты снимаешь на ютубе Ты с кем-то еще в рамках инстаграма коллаборируешь Ты опять же сама это все так, то есть, на поверхности для тебя лежала? Вот. На самом деле просто первое, первое, что у меня было, это с Гаврилиным угу. Вот такой серьезный момент но сначала я начала, скажем так, я поняла, как делегировать производство контента в Инстаграме, потому что я не могу писать вот эти большие посты. Там. У меня контента было изначально много, потому что мы у нас блог свой на сайте mm -hmm. Там примерно 30 тысяч посещений через SEO месяц Мы в день по три статьи выкладываем То есть там очень профессионально все написано Я это научилась раньше делать То есть я посмотрела, помню, один маленький кусочек тренинга Текстеры Они объяснили, там вообще классно объяснили Говорят, представьте, что вы делаете журнал на свою тему Только рекламируйте просто себя я такая, господи, гениально. Я сразу придумала, как. Я просто брала свои видео, отдавала их копирайтерам. Они их смотрели и расширяли все. Uh -huh, uh -huh. То есть у меня в день стало выходить по одной, по три статьи. Поэтому, когда я стала делать Инстаграм, у меня была одна проблема. Это фотография. Uh -huh. вот. И у меня был личный фотограф, который мне все снимала детские фотки, все мои деловые фотосессии. И она вела Инстаграм как-то там. Про Индию написала. Я смотрю, он ну, нормально везет и вот э, я ее пригласила на работу и вот она сейчас занимается и ютубом и инстаграмом mm -hmm. но мы все посты естественно обсуждаем то есть мы там стараемся делать вовлечения мы делаем конкурсы мы... Mm -hmm. у нас там есть позиционирование что мы чисто по продаже у нас там мало личного mm -hmm. ну как бы личное всем нравится конечно это надо добавлять mm -hmm. а, но как бы даже не используя личное я считаю у нас очень хороший результат ну, он, конечно, не идеальный, хотелось бы и 500 тысяч подписчиков. Естественно, что э, какие-то коллаборации, они происходят платно. Угу. Ну, это абсолютно нормально, что это рекламный бюджет. Да, мы собираем примерно полторы тысячи входящих обращений с Инстаграма в месяц. То есть я очень долго нанимала всяких маркетологов, вот очень долго. И реально была проблема по недостатку лидов. И, соответственно, Просто как-то так произошло, что маркетолога мы не наняли, и я говорю, может, давай я сама займусь. И я занялась, и у нас количество лидов просто стало кратно расти. А под это уже просто отдел продаж, потому что у меня норма на сотрудника а, примерно 300 заявок. И, собственно говоря, исходя из этого строится вся бизнес-модель. Нужно понять просто, сколько ты хочешь зарабатывать, сделать декомпозицию и сделать, какие действия каждый сотрудник должен делать каждый день. То есть, что должен приносить маркетолог каждый день, что должен делать менеджер каждый день. И тогда ты поймешь, на какие цифры ежедневно тебе нужно выйти, чтобы делать твою итоговую цифру по прибыли. Как ты вообще воспринимаешь роль личного бренда в бизнесе? Мне кажется, личный бренд дает возможность увеличить конверсию и доверие. То есть за счет личного бренда происходит явно больше продаж. Поэтому выгодно вкладывать в личный бренд, выгодно быть публичным. Сейчас есть очень крутые инструменты. Это, конечно же, СММ, это, конечно же, собственная рассылка. То есть фактически, если раньше тебе приходилось бегать за журналистами, уговаривать их, а они как короли тебе плевали в лицо, то сейчас ты можешь сделать свое медиа, в которое ты можешь привлечь людей, и там ты себя можешь рекламировать, и там ты можешь устанавливать свои правила. С вами был канал Шифр Продаж Екатерина Уколова. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующий понедельник в 19.00. До новых встреч!